Ясенем против Ваджиньи, капитан Дандыкин сравнил главные подлодки России и США. Американскую многоцелевую атомную подлодку Монтана назвали самой технологичной в мире. Однако схожими характеристиками обладают и российские субмарины проекта Ясенем. Капитан первого ранга Василий Дандыкин сравнил лучшие атомоходы двух стран. Военно-морские силы США сообщили о завершении испытаний многоцелевой атомной подлодки Монтана. Однако официальные представители компании-разработчика Huntington Goals Industries признали, что ряд испытаний все же продолжится вплоть до передачи субмарины в состав флота ВМС США. В новой подлодке, как заявил вице-президент Nuport News Shipbuilding по строительству APL-класса Вирджиния Джейсон Уорт. были использованы инновационные технологии, которые существенно повысили ее огневую мощь, маневренность и малозаметность. В настоящее время «Монтана» — наиболее технологичная подлодка в мире, — заявил УОР. Изначально субмарины проекта «Вирджиния» пришли на смену классу си Вулв, который был разработан в противовес еще советским субмаринам проекта «971 Щука-Б». Появление у России этих подлодок, в свое время переигравших по бесшумности главную ударную силу ВМС США — субмарины типа «Лос-Анджелес» всерьез обеспокоило военное руководство США, чтобы в кратчайшие сроки восстановить паритет, Пентагон заказал 30 подлодок Сивульф. Однако после распада Советского Союза Соединенным Штатам не требовалось такое количество дорогих многоцелевых АПЛ, проект был закрыт. А на воду спустились лишь три Сивульфа. В новых условиях американским ВМС больше подошли простые и практичные Вирджинии, которые, к слову, на момент строительства стоили на 30% дешевле своих предшественников. Эти подлодки имеют водоизмещение 7800 тонн и способны разгоняться под водой до 32 узлов. Их вооружение? 4 533-мм торпедных аппарата под ракеты «Гарпун», 12 вертикальных пусковых установок, торпеды МК-48 и мины. Однако триумф американского оборонно-промышленного комплекса не продлился долго, и спустя несколько лет после спуска на воду первых АПЛ этого проекта Россия представила свое видение современных многоцелевых атомных подводных лодок «Ясенем». Обе субмарины безусловно относятся к одному подклассу, их главной задачей является поиск и слежение за ракетными крейсерами стратегического назначения. Но можно ли поставить эти подлодки в один ряд? В интервью AI Reactor объяснил капитан первого ранга запаса, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин. Если брать наш новый атомный многоцелевой крейсер проекта «Яси в который на данный момент входит субмарины «Северодвинск». Казани-Новосибирск, то он по многим тактико-техническим характеристикам превосходит американские подлодки проекта «Ваджинья». Это и глубина погружения, у российских субмарин она составляет 520 метров. И запас плавучести, и вооружения. В 32-х пусковых ячейках подлодок типа Ясенем могут находиться, как ракеты «Калибр Ионикс», так и гиперзвуковые ракеты «Циркон». Также у них гораздо больше торпедных аппаратов, заявил капитан Дандыкин. Раньше американские АПЛ существенно превосходили российские субмарины по показателю шумности. Однако сейчас по этому параметру подлодки сравнялись. Однако американские ракетоносцы проекта Ваджиньи, несмотря на то, что называются многофункциональными, не решают тот круг задач, которые способны решить субмарины Ясенем, добавил собеседник Айреэктор. Площадь РФ способна стрелять по берегу теми же калибрами, работать по лодкам и подводным кораблям, а также по авианосным группировкам. Это более универсальные субмарины, поэтому их корректнее сравнивать с американскими атомоходами проекта Seawolf. При этом подлодки проекта Vajinja в настоящее время для ВМС США являются основными рабочими лошадками, указал капитан первого ранга. В скором времени у России будет два полноценных соединения атомоходов проекта Ясенем на Северном и Тихоокеанском флотах. И тут нужно иметь в виду, что и по качеству и количеству вооружения российские подводные лодки выигрывают у своих американских конкурентов. А что дозвание подлодок проекта в джинье самых технологичных в мире, то на мой взгляд это не более чем бравада американских военнослужащих, констатировал Василий Дандыкин. Всем спасибо за просмотр!